добрый день уважаемые подписчики у нас сегодня очередной проект который делали наши архитекторы под названием хороший дом для этого дома мы выбрали тип фундамента ленточный мы уже залили фундаментную ленту сейчас будем заливать стену цоколя на этом этапе очень важно предусмотреть закладные детали под водопровода и ввод электрокабеля. Неважно, как выглядит ваша опалубка, из чего она собрана, из доски, либо из фанеры, она должна быть прочная. Прошу обратить ваше внимание, что нельзя бетон лить на землю. Обязательно должна быть подготовка. На этом доме у нас щебеночная подготовка. Она может быть и песчаная, а в качестве Бетонной подготовки. Замена бетонной подготовки служит э, мембрана от компании ТехноНиколь. Необходимо отметить, что низ фундамента должен находиться всегда в горизонте. И здесь это отчетливо видно. Та часть у нас сидит глубже, а эта часть выходит практически на поверхность. Это связано с тем, что участок визуально ровный, но имеет перепад. 30 сантиметров. А мы с вами находимся на будущей террасе нашего дома. И я прошу обратить ваше внимание на то, что все бетонные работы мы производим э, с опалубкой. Весь бетон мы льем в опалубку. Эстетично, геометрично и технологично. Архитекторы нашей компании э, запроектировали ленточный фундамент в виде перевернутой буквы Т. Это позволяет иметь широкую площадь опоры фундамента и не устраивать перерасход бетонной смеси на стене цоколя. Она у нас 25 сантиметров шириной с блок, из которого будут выложены дальше стены. Наша компания строит дома профессионально, поэтому у нас есть и П-образные элементы, и Г-образные элементы на усиление углов. У нас хомуты идут с определенным шагом проектным, у нас нет диагональной вязки арматуры, у нас вся арматура согласно проекту. Фундамент дома состоит из бетона, а в бетоне должна быть арматура, знает каждый. Но не каждый знает, как она там должна быть уложена. С какой частотой, с каким порядком. И про усиление углов, геобразными элементами, П-образными элементами. Что такое шаг хомутов какого диаметра он должен быть. Все это дает нам проект дома. Наши конструкторы разработали конструктивный проект данного дома, и мы строим в четком соответствии с ним.